Итак, всем привет! С вами я Адилет, и сегодня мы начинаем уже второй выпуск. Мы снимаем новости лайк. Если кому первый мой новый выпуск понравился, ставим лайки здесь тоже и пишем комментарий. Давайте начнем. И вот начинаем с первой новостью. Вишкеки начали баловаться с погодой пишкеки начали баловаться с погодой. Вторая новость. Пишкеки уже бронируют места для шорошек. Представляете? Уже бронируют места для шорошек. Про... Про... Как про... бронируют, я уже расскажу сегодня. И третья новость. После последнего боя, Бишкек чувствует себя просто замечательно и внедряет в своих внедряет новые способности, а какие сейчас мы узнаем. И четвертая новость: начинающие YouTube ютуберы могут продвигаться и раскручивать свой канал на ютубе. Как это? Как? Если интересно, то не прокручивать, смотрите до конца. Да. И давайте ответим уже на все эти вопросы. Давайте. Первый вопрос. Пишкеки начали баловаться с погодой. Почему пишкеки начали баловаться? Потому что пишкек решил каждые три дня менять свои погодные условия. Да ладно. Каждые три дня. Помните, раньше был каждый три месяца, а сейчас каждый три дня. Не знаю, как это будет. Если раньше были каждые три месяца, то сейчас каждые три дня меняется прогноз погоды. Бишкек предупредил, что это погода, что эти погодные условия временные. Временные не знаю, не знаю ну посмотрим второй вопрос бишкеки уже бронируют места для шурошек почему и как? давайте смотреть бишкеки уже стоят стойки но нет шуро и чеша почему? потому что наверное нету нормальной весны логично логично нету, да? Тот раз, когда пришла весна, шаро и чешки вышли на место и обратно, как-то наступила зима, зашли в себе в норку. У них есть еще норка? Не знал, не знал. Давайте про И третья новость. После последнего года чешкик себя чувствует замечательно и внедряет новые способности. Какие сейчас мы это с вами узнаем. Бишкек начал делать новые способности для своих граждан. Ведь когда Россия проиграла в бою, то Бишкек сказал, что держись прав, скоро у тебя все будет хорошо. Вот так вот отмазался Бишкек и сделал много-много способностей для своих граждан. И открыл много-много, наверное, бизнесов, наверное, и решил обогнать Россию. Пичкейк решил обогнать Россию. Это что получается? Это Пичкейк против России? Так невозможно. Пичкейк всегда должен идти и ни с кем не соревноваться. Если вы за, то ставим лайки. И четвертый вопрос: начинающие ютуберы могут продвигаться и раскручивать свои ютуб каналы? Почему новое это? Это для вас новая информация. Сейчас почему скажу. печкек закрыл Россию временно и дал возможность начинающим ютуберам продвигаться и выйти на хорошие результаты. Результаты на хорошие. Так что у вас есть еще возможность, шанс есть. Кто начинает и хочет стать ютубером, сейчас самое то, наверное. Но Бишкек сказал в России, что 2023 год будет уже Россия принадлежать. Так, так что в любом случае мы поддерживаем, поддерживаем не только Бишкек, а весь Кыргызстан. Так что давайте. Держитесь, давайте. И вот мы закончили с вами наше первое и второй выпуск. Новости лайф. Если кто хочет, то может уже свои комментарии писать. Если кто еще хочет, чтобы новости лайф не прекратился и начал работать, работать. И мы будем работать, работать. И будет уже на канале активное это. Так что... Давайте, а я с вами буду прощаться и всем удачи, всем пока.